Уважаемые сотрудники МТС Банка, меня заебало общаться с нейросетью и получать отписки. Соедините меня с живым специалистом. 30 января 2021 года в результате хакерской атаки через уязвимости в системе безопасности моего телефона злоумышленники получили несанкционированный доступ к моему аккаунту МТС Банка. Ранее, в начале декабря 2020 года, я обращался с отзывом персональных данных в офис МТС Банка на улице Малая Дмитровка, 5.9. Мое законное требование в соответствии с федеральным законом 152 ФЗ было проигнорировано. Мои личные данные удалены не были. Двумя месяцами позднее на меня был взят кредит в размере 20 500 рублей, который я выплатил, несмотря на то, что я его не брал. Эта сумма равна моему годовому доходу. Поскольку я безработный студент, кредит был оформлен мошенниками в результате того, что ваш банк не имеет никакой проверки на безопасность. Злоумышленники с помощью вредоносного ПО получили возможность скрытно получать и отправлять смс с помощью фишинговой программы. Звонков из МТС банка, уточнения личности по данным, по голосу и тому подобное не было. Проверок, кодового слова не было. Куда смотрит ваша служба безопасности? У злоумышленников отсутствует моя фотография, следовательно, на фотографии с паспортом в руках не я, сравните отрисованное мошенниками изображение с копией моего паспорта по договору кредита, который я действительно брал. В кредите от 30.01.2021 нет моей подписи, я не приходил в офис, не заключал этот договор. На мой запрос через чат от 6 апреля 2021 года предоставить мне мои персональные данные. Мне ответили, что такие данные банк не предоставляет. Серьезно? Там ведь должен быть я со своим паспортом в руках. Банку есть что скрывать? Может быть банк сотрудничает с мошенниками или эти мошенники являются сотрудниками МТС банка? На мои запросы 9 апреля и 11 апреля о запрете на обработку любых кредитов на мое имя без моего участия, мне ответили, что данного запрета в банке нет и способы получения кредита предоставляются каждому клиенту индивидуально по усмотрению банка. Ну так вот, я запрещаю принимать от меня заявки на кредит. Как еще вам объяснить, сколько еще кредитов на мое имя должно быть э, оформлено без моего участия перед тем, как вы поймете, что ваша служба безопасности облажалась? Так вот, на усмотрение банка добавьте меня в черный список, чтобы от МТС банка мне кредиты не одобрялись никогда. Я выполнил все свои кредитные обязательства по договору, который я не заключал. Я выплатил кредит, который не брал за два месяца вместо 13. И я отказываюсь впредь быть клиентом МТС банка. Удалите мои данные, учетную запись, сделайте так, чтобы ваш банк никогда не выдал мне кредит, кредитную карту и тому подобное. Постскриптум. Я в письменном виде отзывал согласие на обработку моих персональных данных, но вам почему-то похуй. МТС банку вообще на закон плевать, как я вижу. Я погасил все кредитные обязательства перед банком. Внесите мое имя и данные в черный список. Запрещаю выдавать мне любые кредитные продукты. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сроки рассмотрения моих предыдущих обращений, меня интересует, когда мне будут предоставлены мои фотографии паспорта и фотография меня с моим паспортом в руке. Мне нужно убедиться, что на фото именно я, ведь другому человеку вы не могли выдать мой кредит. Мое требование не противоречит правилам вашего банка, ведь в соответствии с Федеральным законом номер 152 фз это я могу Дать вам согласие на обработку моих персональных данных. Вы мне в выдаче моих же персональных данных, мне, владельцу моих персональных данных, отказать не можете. И раз на фото с моим паспортом в руке именно я, прошу мне эту информацию предоставить. Никакого отказа от кредитного договора я подписывать не собирался. Я кредитные договоры от 28 февраля 2021 года не заключал, отказываться ни от чего. Все кредитные обязательства я выполнил, выплатил кредит в полном объеме, хотя я его не оформлял. От оплаченного кредитного продукта я не отказываюсь и деньги вернуть не требую. Предоставлять копии паспорта я вам не буду. В прошлый раз, 03.07.2020, я оставил копию моего паспорта. Это закончилось тем, что через полгода я выплачиваю чужой кредит на мое имя. Копия моего паспорта у вас уже есть по договору от 03.07.2020. Приехать в ближайшее отделение я тоже не могу, по вышеуказанной причине. У меня нет работы, у меня нет денег на это, я студент. Я не знаю, куда смотрела ваша служба безопасности, когда выдавала кредит. Неужели нельзя? просто проверить мою платежеспособность. Сразу был бы отказ. Также прошу обозначить сроки ответа по моему запросу на добавление меня в черный список вашего банка. Я хотел бы закрыть все возможные счета в МТС банке, карты, виртуальные кошельки и так далее. А также, чтобы банк сделал так, чтобы все запросы на мое имя, любые кредитные, дебетовые, овердрафтные и другие продукты автоматически отклонялись после ответа руководителя Центра обработки претензий, я ответил на ваш ответ, на мое обращение, регистрационный номер такого-то от 24 мая 2021 года, сообщаю следующее. Я не просил признать договор недействителен, я не писал заявление ни 24 в офисе, ни в этом чате, пожалуйста, перечитайте внимательный текст моего письменного заявления и сообщения здесь, нигде нет. Таких требований, с моей стороны, я не отказывался от исполнения обязательства по договору. В настоящее время кредит полностью погашен мной лично. Задолженности перед вашим банком и просрочек платежей нет. Я не требовал вернуть мне деньги за погашенный мной кредит, который я не брал. Заявка на кредит от 28.01.2021 по адресу такому-то не подавалась мной. Кредит был оформлен онлайн, мошенниками, на фото с паспортом в руках другой человек, не я. Это подтвердил сотрудник вашего офиса, где я подавал заявление. Это подтверждает то, что ваша автоматическая система безопасности не просто не распознает лица, не сравнивает один ли это человек, держит паспорт и на фотографии паспорта. Ваша система не анализирует признаки отрисовки или фотомонтажа. То есть заявка на кредит была бы принята, даже если бы на фото с моим паспортом в руках держала обезьяна. Единственной моей просьбой было добавить меня, мои данные в черный список банка, так как я не хочу больше выплачивать кредит за других людей. Однако мне ответили, что технической возможности этого нет. Но прошу вас, прямо умоляю, придумайте что-нибудь, чтобы все заявки на кредитные или любые другие продукты от моего имени, или якобы от моего имени, автоматически отклонялись. Заявление было именно об этом, а не об отказе от кредитного продукта. Сотрудник вашего банка, принимавший заявление, посоветовал сменить паспорт. Спасибо ему, так и сделаю. Но поможет ли? Я не просил признать договор недействительным. Я прошу только... Заявки от меня отклонять. Услышьте меня, пожалуйста. Я словно с чат-ботом два месяца переписываюсь. Сравните мои фото, сделанные в банке при подаче заявлений, и фото моего паспорта. Это два разных человека. Если добавите меня в черный список, у меня к банку претензий нет. Если это технически невыполнимо, тогда прошу удалить все мои персональные данные в соответствии с федеральным законом номер 152 ФЗ. И, возможно, это не через 5 лет с момента закрытия кредита, как мне отвечали в чате, а по моему заявлению в день подачи это и есть в моем заявлении. Также я просил удалить связанные со мной данные, учетную запись, персональную информацию, фотографии, личный кабинет и все остальное. И по скриптум усовершенствуйте уже свою систему безопасности, чтобы такие случаи не повторялись. Я уже устал доказывать, что я этот кредит не брал, а я его не брал. Фото сравните. После того, как я пришел лично и написал заявление, менеджер МТС-банка, расположенного в самом центре Москвы, распечатал фото. Действительно, фото имеется, хотя мне раньше писали, что технически такой возможности нет. И на этом фото другой человек держит мой паспорт в руках. Я не знаком с этим человеком, но я точно знаю, что мой паспорт у него в руках не был на самом деле. Это отрисовка. И если служба безопасности банка не имеет технической возможности установить, отрисовка это или нет, если не имеется элементарно автоматических алгоритмов, которые могут поставить под сомнение подлинность фотографии, то идите нахуй МТС-банк. Просто нахера вы тогда портите жизнь людям? Менеджер банка сам удивился и сказал, вы напишите заявление на отказ от кредитного договора. И вам деньги вернут. Но они обязаны их вернуть. Это же не выбрали, это мошенники. У нас такие ситуации бывают периодически, сказал он. И вы даже представить себе не можете, каких моральных и физических усилий мне стоило закрыть этот кредит для того, чтобы у меня не было еще больше проблем. Потому что если я два месяца переписывался с МТС-банком в холостую, если бы я все эти два месяца не выплачивал кредит и поставил бы принципиальную позицию. Нет, это не мой кредит, я его выплачивать не буду. Через два месяца мой долг уже продали бы коллекторам. И ко мне в дверь уже давно ломились бы господа, которые хотели бы мне что-то объяснить, что долги, мол, надо возвращать. Им было бы все равно, я брал кредит, не я брал кредит. Я это понимаю. И понимают это работники МТС-банка. Ну так, они а проще не сотрудничать с мошенниками, МТС-банк, а по-нормальному проверять документы как следует, а просто усовершенствовать систему безопасности, чтобы исключить возможность мошеннических манипуляций? Если этого никто не делает, значит, это кому-то выгодно. И я так подозреваю, что МТС-банк либо работает с мошенниками, либо они этими мошенниками и являются.